Данный полис оформляется всего на один год и каждый год автовладельцу требуется приобретать его снова и снова. За отсутствие этого полиса предусмотрены штрафы со стороны ГИБДД, поэтому его оформляют в обязательном порядке все автомобилисты. Несколько лет назад возможность оформить страховой полис не выходя из дома появилась у всех собственников авто. Теперь это можно сделать полностью онлайн на сайте практически любой страховой компании. Такие полисы ОСАГО называются еще электронными, и их главным плюсом, помимо удобства и быстроты получения, является более низкая цена по сравнению с обычными. После оформления и оплаты такой полис ОСАГО приходит на электронную почту владельцу автомобиля, ему остается его только распечатать и возить всегда с собой вместе с другими документами на машину. При этом страховые компании готовы платить за каждого нового клиента фиксированную сумму от стоимости выданного ему электронного полиса ОСАГО. И именно на этом мы с вами и будем зарабатывать деньги. Но перед тем, как я чуть подробнее расскажу вам о том, как мы это будем делать, давайте я покажу вам свои финансовые результаты под данной методики. Итак, за последний месяц я вывел 176 295 рублей себе на Kiwi кошелек. Но если вам будет удобнее получать деньги на банковскую карту, то вы без проблем сможете выводить их и туда. О том, как добиться подобных результатов, я подробно рассказываю в этом своем видеокурсе. Уверен, что абсолютно каждый может достичь таких же сумм заработка, просто действуя по разработанной мной схеме. Итак, сколько же вам будут платить за каждого нового клиента и как это вообще все будет происходить? В данном курсе я покажу специальный сервис, на котором вам нужно будет зарегистрироваться. Этот сервис официально сотрудничает с различными страховыми компаниями и банками, предлагающими услуги по страхованию. И именно через него вы будете зарабатывать деньги, привлекая целевых клиентов на сайты этих компаний и банков. Давайте для примера рассмотрим предложение по регистрации электронного полиса ОСАГО от банка Тиньков. За регистрацию каждого такого полиса на этом сайте по вашей персональной ссылке вам будет начислено 365 рублей. А теперь давайте посмотрим, сколько человек ежемесячно хотят приобрести в интернете полисы ОСАГО. Переходим на сайт Wordstat Яндекса и вводим ключевое слово ОСАГА. Мы видим, что за один только прошлый месяц эту фразу в Яндексе вводили 1 миллион 400 тысяч человек. Давайте представим, что каждый третий человек из этого числа купит полис ОСАГО онлайн. То есть округлим третью часть от общего числа людей до 500 тысяч человек и умножим на 365 рублей. Получаем 182 миллиона 500 тысяч рублей. Это сумма, которую готовы заплатить страховые компании людям, способным привести из интернета полмиллиона клиентов на электронные полисы ОСАГО. Хотели бы вы получать часть от этой суммы ежемесячно себе на карту или электронный кошелек, при этом даже не выходя из дома? Уверен, что вы бы не отказались. Заметьте, не нужно ничего продавать, никого уговаривать, ни с кем лично встречаться. Вся система будет работать в полностью автоматическом режиме после вашей первичной настройки. От вас не потребуется знания фотошопа или каких-либо других сложных программ вам просто будут платить деньги за каждого нового человека приведенного вами по вашей персональной ссылке и оформившего себе на сайте электронный полис осаго для своего автомобиля при этом количество привлекаемых вами в день пользователей определяете только вы можете привлекать по 20 30 50 человек в день а можете и по несколько сотен человек за день все рекламные инструменты для этого я вам дам повторюсь это все вы будете делать не выходя из дома полностью онлайн и совершенно неважно при этом сколько вам лет. В целом, пройдя мое обучение, вы получите знания и навыки, которые позволят вам после настройки системы зарабатывать на начальном этапе до 180 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем же вы сможете увеличить свой заработок до той суммы, которую вы сами себе определите как верхнюю планку вашего заработка. Итак, приобретайте мое обучение по заработку на автовладельцах, проходите его и становитесь обеспеченным человеком, просто помогая другим людям находить лучшие предложения по оформлению электронных полисов ОСАГА на их автомобиле.